Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поделился воспоминаниями о своей погибшей дочери и рассказал о жене и детях. Глава республики сообщил, что у него 14 детей, но была еще одна дочь, которая умерла во младенчестве. Он признался, что редко видится с детьми, потому что много времени проводит в разъездах и совещаниях, однако его дети не ропщут, что им не достает отцовского внимания. Старшие дочери Повзрослев, признались, что в детстве часто обижались на меня из-за недостатка внимания, но мать вовремя их отвлекала от таких мыслей, объясняя, что нужно быть опорой отцу, а не обузой, поведал Кадыров. Политик подчеркнул, что по большей части воспитания детей легло на плечи его супруги Мидни Мусаевны. Она также помогает матери Кадырова Аймане Нейсиевне в работе регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Старшие дочери Кадырова занимают посты в сфере образования и различных ведомствах. Старшая, Айшат, успешно руководит Министерством культуры республики. Хадижат возглавляет городской департамент дошкольного образования. Хутмат, заместитель руководителя секретариата главы ЧР, курирует работу реабилитационных центров, написал он. Сыновья также готовятся быть полезными в любой сфере, отметил Кадыров. Все дети воспитываются в строгих чеченских традициях, подчеркнул глава республики. Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание мать героини Медни Кадыровой. Аймани Кадырова в октябре была награждена Орденом Почета.